Олег Кустав, Сказать и ошибиться снова. Сказать и ошибиться снова. Молчание выверженный друг, Чудесный свет объемлет слово, Еще не выросшее в звук. Так к размышлению обращает лицо, мелькнувшее в толпе.